Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре одноцилиндровый компрессор от компании БелАвто, код товара БК-41 Урал. Начнем с характеристик, которые указывает производитель на упаковочной коробке. Производительность минуту 40 литров, мощность 170 Вт. Далее, мощный электродвигатель, спусковой клапан на манометре идет, металлический поршень шатуном и подшипниковой пары. Так, Максимальное давление 10 атмосфер. Времени при работы 20 минут. И напряжение питания 12 вольт. Так, поставляется компрессор вот такой вот сумки. Сумка довольно качественная. Она не тонкая. Тут прокладка мягкая идет еще внутри. Запирание на пластиковые защелки. Сзади у нас липучка есть для того, чтобы можно было закрепить багажники. По компрессору. Сам компрессор весит 1 кг 900 грамм. Посредине у нас идет металл. По бокам пластиковые накладки. Накладка на цилиндр все металлическая. Ручка также идет из металла. Особенность данного компрессора так в нем идет лет-фонарь. Также можно заменить стекло на самом фонаре. Вот красное идет в комплекте. Получается у нас сигнальный фонарь. Просто так откручивается. Поменяли. И закрутили. Так, По еще материалам изготовления. Ножки пластиковые с резиновыми накладками. Чтобы было устойчиво при работе компрессора. Кнопка выключения-включения расположена сбоку. И фонарь также сбоку. Вот. Включается, а выключается. Так, по, э, для, по комплектации. В комплекте идут насадки для накачки мечей и лодок. И также запасной предохранитель. Ну, стекло я вам уже показывал. Также инструкция. И гарантийный талон. Гарантия на компрессор БелАвто составляет 24 месяца. Так, длина шнура составляет длина кабеля 3 метра. Питание компрессора от прикуривателя. Длина шланга 5,7 метров. Подсоединение к компрессору осуществляется через быстросъемное соединение. Соединение сверху с резиновой накладкой идет. Подсоединение к колесу вот с помощью такого вот нипеля прикручивается. Манометр имеет также резиновую накладку и быстрый сброс. Многие часто спрашивают при заказе, э, качественный ли компрессор Биллафта. Можно сказать уверенно, что качество на высоте, так как за время продаж у нас не было ни одного гарантийного случая. Был один раз обмен компрессора, который очень быстро, быстро его обменяли. Но факт в том, что не сам компрессор был нерабочим, а золотник, там был небольшой брак, поэтому он не пропускал воздух во время накачки. Ну и гарантия 24 месяца, конечно же, тоже говорит сама за себя. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.